Добро пожаловать в понедельник в Новости на вашем инстаграме ТВ. Для большей информации посетите наш сайт горисмод Итак, новости к этому участку. На данный момент объявлена третья мировая война сообществу Steam игроками Горисмода. И вот несколько участников данной войны. У нас в гостях сегодня Никтрис Тем. Йоу, чёрт, привет! Ладно, наш район, короче, опять захватили Баусы, ба Йоу, Нига! Мурка Ляу И Изеру собственно, собственно, мандир... Он потерял... Это всё чёртовы Баусы, Нига! Кстати, свидетелем данных, Зерва Гага, значит, зрение является как раз... Э, расскажите поподробнее, что-то. Йоу, нига, короче, э, мы такие Йоу искали, как всегда, Сиджей, он куда-то опять смылся, мы, короче, Йоу, такие, нига, это, шрифт грубой, короче, они захватили наш район, нига. Э, здесь Зерва Гага, короче, так испугался, что у него аж голос пропал, йоу, нига, ну мы их, короче, харпили, короче. Ну, пришлось большую часть района потерять. В общем, покажу вкратце, на самом деле. Рица полная неразбериха. Сообщество сказало, что отныне горит с то есть Здание для сообщества. В общем, Зеро знает. Работал также шпионом. К сожалению, он потерял зрение. Нет, зрение. Двух? Странно, как мы тогда.. Хм. а, вы просто не. Вот. Значит, эм, сейчас э, мне пришли вести от Наштан... Йоу, Нига, можно я еще расскажу одну новость? Кот, сядьте на место. Да. Короче, вы что, ну, от наших Робстер Геймс? Ну, короче, от Бога. И, и короче, Нига, я такой, что только... всё же все а ни одного ради не Робстер -а, а не... Это нормально? Это, сообщество огорчило всех дерьмовыми обновлениями на игру. Давайте будем строить предположение, так господа. Так, первое предположение будет МОИ. мои. Я предполагаю, что сообщество чем-то вас не удовлетворяет. Теперь давайте чем? слишком дорогим донатом в играх да. ну и в общем много, многие игроки различных игр серверам, темно-переклонным ну, из-за доната даже в такой э, игре, которая и так, собственно говоря, из себя представлена возможно, какой то корчу, но она не настолько хорошо. Бы... я бы понял, если бы там нужно было испугать Танец, я жду. Чисто покупать это, это уж слишком. Итак, дальше Мурка стала свидетелем ужасных событий, как... Два э, наши два гангстера или еле, еле выжили в. Так, короче, йоу, нига, это из-за того, что нету радио в наших машинах, теперь у нас в стиле это отрицательные отзывы. Это ж не нормальная нига. ГТАСИ на адресу это легендарная игра. Rockstar Games вообще не заботится о наших нигах. груз стало еще меньше игрокам Гангстерам э, Dress, которые недовольны тем, что Rockstar Games мало внимания уделяют. В следующий выпуск мы переведем Нику Белика. он скажет тоже свое мнение, мы у него спросили. Как я понял, вы недовольны тем, когда Sanddress уделяется слишком мало внимания? Да, Rockstar Games уделяет очень много внимания своему детищу, и любит этого GTA 5 корову, как только можно, но, вы, да. но выпускает обновление да, только я если что-то выйдет. Вырис... Так, ладно, Это наша передача во втором выпуске, мы узнаем, что же все-таки скрывает Рокстер от GTA San Andreas, почему они перестали заботиться, и что нас ждет в, третьем, в третьей ядерной, не в Гарри а все, удачи, господи. Юмника.